В любом инвестировании, в любом способе, какой бы мы не выбрали, очень важно учитывать сложный процент. Кто знает, что такое сложный процент? Процент на, процент? процент на процент. То есть суть сложного процента в том, что процент доход от прибыли мы не вытаскиваем, а реинвестируем к основному телу. И новый процент, он уже идет на увеличенное тело капитала. Да? В сложном проценте важно понимать несколько составляющих. То есть вот те переменные, которые есть. Ну, то есть, ну, в принципе, сказать там 20% годовых, ну, в принципе, ну, просто 20% годовых, там, через 10 лет, ну, сколько-то там это будет. Но сейчас мне важно, чтобы вы вообще, в принципе, понимали. Сложный процесс состоит из четырех частей. Первая часть ⁇ это как часто происходит перерасчет, капитализация. Как часто, раз в год, раз в месяц, раз в день, раз в час. Вот именно период. То есть, когда вот этот заработанный процент возвращается... К основному телу. Второй важный момент, который в этом во всем есть, это количество этих самых периодов, да? ну, то есть срок инвестирования, срок вот, вашего вклада там, или вот, срок ваших инвестиций. Третья важная часть этого это под какой, собственно, процент в этом самом периоде лежат эти деньги. Под какой процент вы инвестировали? Это, это типа важно. Да. да, а четвертая важная часть это сумма. Ну, собственно, и запоминаем период как часто делается капитализация, срок, проценты и сумма, в основном, сумма, которую вы инвестировали, в принципе тут плюс-минус понятно. Есть там слайд у нас про, собственно, 10 тысяч, 000... ну собственно, ладно, давайте смотрите, да, ну про пассив еще раз про сложные проценты, да, о том, что за 10 месяцев 10 процентов в месяц дает не 100 процентов, да, а 159, все понимают, да, плюс-минус? Есть, да? Это, Отлично, спасибо. Вот, то есть доходность на уровне 10% за 10 месяцев добавляет к депозиту 159%, а не 100%. Просто потому, что происходит капитализация постоянно. То же самое и, и, и в обратном направлении работы. То есть инфляция на уровне 10% в год за 10 лет не сожрет все ваши деньги, а съест всего лишь 65%. Если тебе понравилось это видео, жми палец вверх, подписывайся на мой канал и переходи по ссылке в описании. Там инвестиционный калькулятор, чтобы почитать, сколько ты заработаешь с Forly Capital с теми деньгами, что у тебя уже есть сейчас.